Вас приветствует магазин Sport Extreme B Bike. Продолжаем раз, говорить про необходимые аксессуары для вашего велосипеда. И сегодня поговорим про звоночки. Достаточно популярный аксессуар. Перед вами классический звоночек фирмы XLC. Называется модель DDM06. Производится в четырех цветах. Красный, голубой, черный и вот такой вот серебристый. Звучит достаточно громко. Подходит для любого диаметра руля и также и для детских велосипедов. Заходите к нам на сайт, выбирайте правильные аксессуары, выбирайте звоночки, которые вам нравятся www.bebike.com.ua И не забывайте подписываться на наш канал.